Позвольте представиться по-настоящему. Меня зовут Александр Головин, и я член общества скептиков, координатор мероприятий в Петербурге. И после такой насыщенной лекции э, я буду травить байчики, по сути. То есть э, разговор будет более расслабленным, темп будет медленнее. Вот. Э, но я постараюсь вложить в свое выступление какой-то философский смысл и дать какую-то пищу для размышлений. Вот. Разговор сегодня предстоит про память. И когда я готовился к этой лекции, мы думали, как озаглавить все это дело, и родилось такое название «Как нука потеряла молекулу памяти». Но потом я понял, что нужно будет назвать «Как Ну-ка потеряла молекулу памяти», а потом снова нашла. На самом деле, если разобраться еще дальше, то оказывается, что назвать стоило бы так. Как Нука потеряла молекулу памяти, потом снова нашла и опять потеряла. В скобочках нет. То есть, на самом деле, очень неудобный кликер, действительно мерзость. На самом деле история очень запутанная и совсем непонятная, поэтому я буду просто рассказывать какие-то отдельные эпизоды из истории становления вот науки о памяти как науки, да, как области. Надеюсь, будет интересно. Но для начала, чтобы мы все поняли, о чем мы говорим, да, давайте проведем небольшой эксперимент, который покажет, как хорошо ваша память работает, и если повезет, скроет, как она устроена. Это займет буквально три-четыре минуты, как это будет выглядеть. Я зачитаю список из, если мне память не изменяет, 15 слов. Да. Список из 15 слов. Вы, пожалуйста, ничего не записывайте. Постарайтесь просто запомнить как можно больше слов из этого списка. Я буду читать медленно. Постараюсь делать какие-то промежутки между словами, чтобы вы могли как бы осмыслить услышанное и запомнить. Удержите их в памяти. После того, как я закончу список, я сделаю паузу, дадим, так сказать, этому настояться, секунд 30. А потом посмотрим, насколько хорошо вы запомнили, хорошо? Все, все поняли, да? Покивайте, отлично. Итак, я читаю, вы запоминаете, да? Поехали. Кровать, отдых, проснуться, усталость, сновидение, разбудить. Вздремнуть, одеяло, дремота, храп, покой, ночь, зевать, темнота, подушка. Я думаю, все как-то смогли переварить услышанное. Запомнили хоть что-то, да? Я надеюсь. Отлично. Теперь смотрите. Я буду воспроизводить эти слова снова, а вы, пожалуйста, те, кто помнит, как я это слово называл, поднимайте руку. Хорошо? Я буду смотреть, ну, примерно, какой процент из вас запомнил. И таким образом мы определим, как хорошо ваша память работает. Договорились? Я буду это делать не в том же порядке, в котором называл слова, чтобы было интереснее. Хорошо? Поехали. Кто помнит, как я сказал слово «темнота»? Отлично, почти все. Кто помнит, как я сказал слово покой? Дремота? Усталость? Угу. Сон. Так. Остановились. Вот руки, которые сейчас подняты. Ребят, вы правда помните, как я сказал слово сон? Слово сон я не называл. Да. Но если вы заметили, все слова были тематически, как бы связаны с словом сон. Там было слово наведение, но это другое слово. На самом деле, то, что сейчас произошло, мы с вами создали. Ложное воспоминание. Вот те люди, которые подняли руку, да, это ложное воспоминание. То есть я на самом деле этого не делал, но в силу ассоциации и того, как я этот тест построил, вы как бы припомнили, что я это слово сказал. Хотя на самом деле такого не было. Эта история родилась из работ Элизабет, Элизабет да? Лофтус, такая американская исследовательница, она проверяла, но она разработала методику, по которой они подобного рода вещи делали ну, так массово да? они внедряли людям воспоминания ложные, а затем их воспроизводили. О чем это говорит? Ну, это вообще довольно страшно, да, если так подумать, что так легко сформировать ложные воспоминания. Представьте, что вы свидетель в суде, да, и вам нужно очень четко припомнить, что вы видели именно этого человека, а никого-то другого. А так сложилось, что ну, ваше воспоминания, в общем-то но не совсем правильное, да? но вы об этом не знаете, и вы на опознании там точно вот уверены, что это вот он, вот, негодяй, сделал это, я это своими глазами видел, хотя на самом деле вы просто это по каким-то ассоциациям уже додумали, этот человек вообще не виноват, вы его впервые в жизни тогда увидели во время опознания. Такие истории очень часто случаются, и они реально доходят до суда, когда человек кого-то опознал, но по факту ошибся. Но при этом стоял на своем до последнего, что я точно уверен, что это было. Это довольно страшно, конечно, следствие всей этой, всех этих теорий. Знаете, давайте... Ну, я вообще логический кусок закончил. Да, давайте, задавайте, просто без микрофона у вас будет не слышно на камеру, но ничего страшного. Знаете, этот эксперимент вообще не чистый ни разу, потому что я его придумал сам. Ну как, Нет, я не придумал именно концепцию, да, я его адаптировал с англоязычного. И понятное дело, что в английском языке слова работают несколько по-другому, потому что там ну, другие слова. Они, как правило, короче и тематически лучше связаны. Поэтому вот эта адаптация, которую я вот изобрел, да, просто буквально переведя некоторые слова и добавив свои, она не очень хорошо работает. И если подобрать слова получше, то, возможно, получится сформировать ложные воспоминания у большего количества людей. Но тут все равно было процентов, ну, 20-30. Ну, примерно ну, каждый четвертый, наверное. Может, чуть меньше. По поводу того, у кого какая память лучше работает, там вот визуала, аудиала, да, я сейчас не особо верю, что это так, ну, на самом деле так есть. Просто мы-то из общества скептиков принципе сомневаться. Но возможно, какие-то люди лучше воспринимают один тип информации, какие-то люди лучше воспринимают другой. Но вот я сейчас не знаю работ, которые показывали, это прямо четко и явно, возможно, они есть. Но сегодня разговор немножко о другом. Я сознательно опустился, вот эти вещи я в классификации не буду даже говорить про вот, визуальный тип памяти, там, аудиальный и так далее. Разговор будет немножко более фундаментальный, именно на уровне физиологии. Есть в аудитории люди с медицинским или биологическим образованием? Кроме тех, кого я знаю. Пара медиков, да? Отлично. Я просто спрашиваю, потому что когда я учился в ВУЗе, мне рассказывали, что память бывает вот такая. Так, такие виды Иконическая, кратковременная и долговременная Концепция разделения родилась еще в 1968 году Довольно давно еще на заре в принципе, становление, представления людей о памяти как таковой Давайте вот пройдемся по этим видам На самом деле деление весьма условное Где лежит граница между кратковременной и долговременной Вам никто точно не скажет Потому что ну, совершенно непонятно, что имеется в виду Понятно, но чуть-чуть совсем Понятно, э, хорошо про иконическую. Вот э, иконическое — это, э, так сказать, последействие образа. Да? Вот вы увидели э, какой-то образ, и он у вас остался, грубо говоря, его последействие на сенсорах. Да? То есть вы глазами увидели, э, сенсорные клетки это восприняли, передали сигнал дальше, и вот это вот, э, как сказать, остаточный сигнал, да, или вот такой послевкусие этого сигнала, оно вот остается, и вы можете воспроизвести его в памяти довольно четко. Э, если среди вас есть художники, которые вот... Не знаю, натюрморт рисуют, я плохо разбираюсь в живописи, которые рисуют какие-то вещи, срисовывают с реальности. Они как правило не, знаете, не запоминают вот так вот очень сильно, не смотрят на предмет, потом сконцентрировались, перевели взгляд на холст и давай быстро рисовать, пока не забыл. Нет, они ставят предмет перед собой, вот так ставят холст и смотрят на предмет, потом быстро рисуют, потом опять смотрят на предмет, снова быстро рисуют. То есть держа образ в иконической памяти как раз, это способствует более точному воспроизведению. На холсте. Ну, это буквально все, что при этом понятно. Другой тип памяти — это кратковременная. Вот здесь есть совершенно потрясающая история. Существует научная статья, которую написал Джордж Миллер, и она на самом деле в научном журнале называется «Магическое число 7 плюс минус 2». Она так и называется — «Magic Number». То есть, что он показал? Он разработал ряд экспериментов с использованием списков всяких безсвязных вещей, типа там бессмысленных слогов, непонятных слов и так далее. И он в ходе экспериментов понял, что человек в среднем способен запомнить и удержать вот так вот в кратковременной памяти 7 плюс-минус 2 вот этих вот бессмысленных чего-то. Ну и вообще дальше вот это число, оно кочевало из работы в работу, его до сих пор часто упоминают, что человек вот в среднем может запомнить из списка 7 плюс-минус 2. Не знаю, правда это или нет, можете... Кому интересно, можете потом подойти, мы проверим, сколько слов из списка, вот, которые я зачитывал в начале, вы помните. Там, правда, 15, да, вот, вспомните ли вы примерно 7? Ну, кто-то все 15, конечно, вспомнит, ну, потому что уже не первый раз слышит. А, дол... а, да, вот, про механизм. Вот это то, как мне это объясняли в ВУЗе. А, представьте себе, что есть вот так цепочка нейронов, да, и вот они передают сигнал. А, и, и вот там где-то а, наше сознание, да, и вот они его передают нам, как будто бы. Это очень странный, конечно, концепция. Вот, э, и где-то на пути этого сигнала есть вот такая вот нейронная ловушка, да, вот такое вот кольцо. И сигнал, проходя первый раз, он в это кольцо замыкается, и вот там гуляет. И мы, так сказать, усилием воли можем его оттуда извлечь и снова в сознание, да, и там сказать. Э, Брэд Пит. Да, вспомнил. Кратковременной памяти почему-то. неважно. Э, то есть... Э, Удержали какую-то вещь в кратковременной памяти, вот он по этой нейрональной ловушке гуляет, этот сигнал, нейронов друг другу передают, потом, когда надо, выплюнули и подали в сознание. Мне так объясняли. Но на самом деле концепция не вполне состоятельна, потому что, как показывают эксперименты, все работает немножко по-другому, и, возможно, какой-то механизм наподобие вот подобных циклических структур существует, но... Доказательная база, в общем, довольно слабенькая. А вот про долговременную есть уже парочка действительно классных зубодробительных баек. Эта картинка мне она очень нравится. Мною была, честно, взята из русского репортера отдела науки. Совершенно потрясающая иллюстрация. Я не знаю, может, они ее тоже откуда-то украли. но я, я указал, по крайней мере. Был такой исследователь Хидден, и он предложил... Он наблю... был биологом, наблюдал а, такую интересную вещь, что будто бы в нейронах головного мозга, ну вообще в нейронах в принципе, а, очень высокая продукция РНК, выше, чем в других клетках. И вот он решил, что это неспроста, и что РНК должна быть той молекулой памяти, которую вот все ищут, да, что это тот самый переносчик воспоминаний. Ну, довольно интересный взгляд, да, но ну, вот он действительно его придерживался, он э, будто бы даже, э, ну, как-то в экспериментах это показывал, да, и представьте себе вот последствия, если такая гипотеза верна, да, а у вас есть какой-то ну, РНК, да, молекула, а, которая ответственна за какое-то воспоминание, вы извлекаете из мозга, который это воспоминание сформировал, вставляете в другой, и вуаля, как в матрице, да, вы научились там управлять вертолетом, например. Но, к сожалению, как будет сказано дальше, концепция немножко не состоялась. Самый из вот ряда этих фамилий, самый, конечно, большой тролль — это МакКоннелл. Он вообще, я не знаю, если честно, это на самом деле правда или это только миф, или он сам захотел так про себя рассказать. Сделал он следующее. Он изучал планарий, и это такие плоские червы, да, и то, как у них формируются воспоминания. Он взял планарий, много, сделал такой бассейн в виде Т-образного лабиринта. Ну, как аквариум, да, вот просто аквариум, и вот он такой Т-образный. И вот он при помощи световых сигналов обучал планарий в этом лабиринте как-то перемещаться, как ему было удобно. Ну, то есть, надо, например, поворачивать всегда направо, например, ну, грубо говоря, да. И после этого он брал этих планарий и резал пополам. А так как это плоский черв, он как бы мог регенерировать, и он говорил: "Смотрите, я разрезал планарию пополам, а каждая половинка помнит, как плавать в этом лабиринте. То есть, значит, передается воспоминание. Он их резал, ну как-то таким особым образом, да, чтобы не по головному мозгу, не по мозгу вообще. И так, головы там нет. И вот он как бы показал, да, что планария после разделения, да, вот она помнит то, что было вот изначально, значит, воспоминания передаются не ну, какими-то вот веществами. Не веществами, а даже клетками, которые на периферии организма где-то. Все это обросло вообще безумным количеством мифов. Его опыты многократно воспроизводили. а Он впоследствии еще модифицировал его. Он сделал следующее. Он брал планарию, которую он обучил, делал из нее выжимку, грубо говоря, да? то есть он ее убивал, превращал в какое-то месиво и вкалывал другим планарием. И, и те тоже обучались плавать по этому лабиринту как надо Фурор, потрясающе э, Успех, признание научного сообщества Опубликовали в классных журналах Все здорово э, Начали, ну Интересный результат Начали воспроизводить в других лабораториях Даже в СССР делали В СССР получилось, к удивлению всех, кстати Потому что они хотели опровергнуть А вот у других не очень получалось И все как-то вот так, с переменным успехом У кого-то получалось воспроизводить, у кого-то не получалось а потом выяснилось, что планари вообще на свет не реагируют, и их так обучить нельзя. На этом этапе МакКоннелл сказал, «Ха-ха, я вас разыграл». Это все была шутка. Просто <laughs> шутка немножко затянулась. Ну, конечно, его репутация была несколько подорвана. Ну, я сейчас не знаю, вот как, как у него закончилась научная карьера в этом смысле, закончилась ли после этого. Ну, по крайней мере, я бы про него больше ничего не слышал. И есть исследователь Унгар. Ну, тут уже совсем интересная история, она вот напрямую относится к этой картинке. Он автор гипотезы «один белок, одно воспоминание». То есть он был сторонником того, что пептиды, белковая цепочка, ответственны за передачу какого-то воспоминания. И что можно сформировать воспоминание опять же его передать. вот Как у Хиддена, только у него было СРНК. Он провел такие опыты. Он взял две группы мыш... крыс, по-моему, там были крысы. Хотя я сейчас не уверен, какой именно род грызунов. Может крысы, может мыши. Не суть на самом деле. Он взял крыс и посадил их в такую клетку, в которой один угол был темный. А крысы, как известно, они ночные животные, да, они любят в темноту. Но при этом он сделал так, что когда крыса забегала в темноту, его било током. Таким образом он сформировал у крыс... Ну, такой рефлекс избегания темноты да? То есть у них было воспоминание, что в темноту не лезть, там больно Контрольная группа, естественно, была обычная, да? то есть обычные крысы После этого, как он сформировал это воспоминание, он, естественно, как и все биологи, он этих крыс убил Вскрыл им голову и извлек оттуда пептид, который он назвал, очень красивым словом, скотофобин Ското значит темнота, фабин боязнь, да? То есть это вот белок, боязни темноты и теперь представьте, можно этот белок взять, вести другим крысам, которых не обучали, да, вот таким образом, и они будут бояться темноты. Вести людям, и они будут бояться темноты. Но эксперименты тоже не повторялись. А потом выяснилось, впоследствии, когда. А, кстати, на самом деле концепция была очень устойчива. И она даже входила в некоторые пособия, вплоть там до 1986 -го года, ее перепечатывали даже в учебниках и так далее. Если кто-то вот давно учился, например, они могли слышать про это, как именно из учебника, из вуза. Когда разобрали именно по составу, то, чем этот белок является, именно по аминокислотному, выяснилось, что он очень похож на адренокортикотропный гормон, по-моему, то есть на какой-то вполне себе неспецифический такой нейромедиатор, гормон, и ничего такого вот в нем нет, что передавало бы именно воспоминания. То есть концепция тоже несколько изжила себя. А как же на самом деле, если все это неправда, да, что было до этого? Представляю вам главного героя сегодняшнего рассказа, калифорнийского морского зайца. Это потрясающее животное, благодаря которому мы с вами знаем теперь, как устроена память на самом деле. Тут некоторые кавычки, но тем не менее, как она устроена. Ну, Эрик Кендалл, Нобелевский лауреат, он немножко помог, конечно, в этом разобраться. Что же было выяснено? Это, пожалуй, самое сложное, самый сложный слайд, который сегодня будет. Я надеюсь, что вам хотя бы примерно знакомо, что здесь изображено. Это синапс, допустим, головного мозга. Это вот конец одного нейрона, это начало второго, и между ними взаимодействие посредством молекул, так называемых нейромедиаторов. Что происходит? Концепция звучит примерно так. Чем больше между нейронами возникает взаимодействие, то есть, чем чаще оно возникает между какими-то конкретными нейронами, тем легче оно происходит, и тем прочнее связь. Если попытаться реальному механизме разобраться, примерно так. Выделяется нейромедиатор, вот первый раз пришел сигнал, ух ты, мы не ждали, первый раз такое, давайте про взаимодействуем, вот у нас рецепторы, взаимодействие пошло, кое-как нормально. Сигнал приходит часто, приходится строить больше рецепторов на принимающей стороне, чтобы как-то лучше улавливать. После этого... Uh, уже отдающая сторона говорит, ну давайте мы тоже немножко поможем, больше будем вырабатывать нейромедиатора, легче его отдавать. И в итоге мы имеем такую картину, да, что очень много принимающих рецепторов, очень много нейромедиатора, очень легкое взаимодействие, легкая передача сигнала. Ну сравните, да, как было в начале, как стало в конце. И таким образом uh, все это можно свести вот к одной фразе, да, всю концепцию. Это, конечно, упрощение, но тем не менее. Cells that why it is, why it geza. Или по-русски тут нет красивого перевода. Мне так кажется, по крайней мере, но э, что-то в духе клетки, которые э, вместе работают, вместе связываются. Вот, например, вы вряд ли когда-нибудь, ну, если только в экстремальных обстоятельствах, да, забудете, как вас зовут. Это довольно сложно сделать, но случай, конечно, есть. Или вот я очень хорошо помню номер своего телефона. Я думаю, каждый из вас примерно так же, да? Ну, довольно хорошо, и нужно постараться, чтобы забыть. Когда у вас будет новый телефон, да, и, ну, номер, и вам вдруг спросят, какой у тебя номер телефона, вы там вспомните старый. И вам придется себя остановить и вот формировать новые воспоминания. Это как раз таки из-за того, что э, аксоны очень легко друг с другом взаимодействуют, вот они таким образом выстроились, что формирует это воспоминание. То есть воспоминания формируется именно на уровне взаимодействия между отдельными нейронами. Э, за это дали Нобелевскую премию. У Эрика Кэндалла есть книжка, она доступна на русском языке. Там, собственно, она такая автобиографическая и описательная того, как он к этому открытию пришел. Это вот такой огромный тон. Графоман немножко человек, конечно. Другая история, которая случилась, в общем-то, совсем недавно. Uh, несколько в стороне, конечно, стоит uh, Это так называемая протеин на C z тайп uh, Это тоже такой кандидат был на Именно ту самую молекулу памяти По крайней мере, хоть как-то ответственную за передачу воспоминаний uh, Был очень интересный эксперимент Они брали По-моему, тоже с мышами это было uh, Они формировали у мышей воспоминания После этого вводили мышам Определенный белок вот, Называется ZIP-белок, потому что это ингибитор протеин да? То есть это белок, который мешает работе вот этой назы то есть он блокирует ее. И вот они вводили мышам этот Zip белок, и это поведение, которое мы их научили, пропадало напрочь. Казалось бы, значит вот эта протинкиназа, ответственная за формирование воспоминаний. Но когда этот эксперимент повторялся, но когда его решили воспроизвести несколько с другого угла а именно, исследователи задались вопросом, а что это вы блокируете именно зип-белком? Давайте мы просто протеинки назу на С изначально выключим. Это нормальный вообще подход, да? То есть сделаем а, такой разновидность, такую разновидность породы мышей, у которых эта протеинкиназа вообще от рождения не работает. И посмотрим, могут ли они воспоминания формировать. Оказалось, могут. Странно. Почему? Подумали, ну, может, потому что так как с рождения это происходит, то протынки назад ну, чем-то так она не работает, какие-то другие механизмы компенсируются, все-таки там молодой организм и так далее. А заблокировали в старых мышах, и все равно ничего, запоминают все. То есть, несмотря на потуги, как-то вот именно привязать к какой-то молекуле, да, вот память не удается. Это что касается истории. Да, вот, история этого открытия, история формирования наших представлений о том, как память работает. Но один из очень интересных аспектов, когда вы пытаетесь вообще разобраться, как что-то работает, интересно посмотреть, как это не работает. И попытаться разобраться, почему. Вот давайте поговорим про нарушения памяти, потому что эта тема очень интересная. Все нарушения памяти можно условно разделить на два типа. Это качество и количество. Довольно просто. Так Количество — это всем знакомые вещи. Я думаю, слово «амнезия» здесь слышали все, по крайней мере, если вы э, хоть когда-нибудь смотрели хоть какой-нибудь фильм. «Мементо», да? знаете фильм Кристофера Нолана? вот, Он ну, как раз э, про амнезию, причем по, про очень конкретный тип. А, помимо амнезии, то есть отсутствие воспоминания, да, есть еще гиперамнезии и гипомнезия. Гипомнезия это понятно, это когда вы запоминаете, но хуже, чем обычно. Формирование воспоминаний затруднено Гипермнезия это когда вы... Это нехороший случай вообще на самом деле Поначалу кажется, что это здорово Все так легко и быстро вспоминать Но на самом деле это такое состояние, когда вы слишком хорошо вспоминаете Если понимаете, о чем я То есть вы застреваете на какой-то отдельной мысли Вспоминаете ее снова и снова и снова и снова и Она в вашем сознании висит, вы не можете от нее избавиться Вам сложно переключаться, это патология также амнезии, ну это уже конкретно про амнезии, да, про отсутствие воспоминаний, они делятся на э, типы по времени возникновения. Вот представьте, вы ехали на велосипеде, там врезались в автомобиль. Не знаю, что-нибудь. Можно что-нибудь нейтральное, да? Вышли по улице, вам на голову упал рояль Случилось, в общем, какое-то травмирующее событие. И если амнезия возникла на время именно вот помрачнения сознания, да, для того, что, ну, не знаю, вас вырубило буквально, да, вы потеряли сознание, и вы ничего не помните, естественным образом. Это называется конградной амнезия То есть, вот амнезия именно на момент травмирующего события. А бывают более интересные случаи, если с этим-то все понятно, да? Бывает, когда амнезия возникает на события, которые предшествовали этому с, с, э, э, э, т, травме. То есть, например, э, вас э, Раэлем-то ударило в 6 вечера, а забыли вы все, что было две недели назад, вплоть до этого момента. Казалось бы, чего вдруг? То есть это очень странно, почему вот память вырубает именно так выборочно. Только на предшествующие события, причем не на все, а только на две недели. Видимо, это что-то имеет какой-то какой якорь в том механизме, да, про который мы говорили. А есть еще более странный случай, это антероградная амнезия. Это когда вы забываете все, что было после травмирующего события. Вот это странный для понимания случай, потому что как-то... Вот я здесь нахожусь, вот случилась травма, и я вот здесь, например. там Прошло два дня. Я что, ничего не помню? Вот здесь. Не помните. То есть человек с подобного рода нарушением, он с вами разговаривает, он отвечает на вопросы, он там может вспомнить, как его зовут, кем он был до этого всего. То есть на предшествующие события все хорошо. Но при этом он не вспомнит впоследствии ничего из того, что было там следующие два месяца. Тоже, тоже очень странно. Да? Видимо, имеет какое-то какое значение именно тот механизм формирования. Есть еще очень интересные виды амнезии Я просто все здесь не приводил в качестве классификации Просто на слайды не выводил Фиксационная амнезия Вот это очень близко к антероградной, только страшнее Представьте, что вы не можете формировать новые воспоминания вообще Это очень часто, часто в различного рода фильмах, сериалах показано да, Вот именно тот случай Потому что это очень интересно Человек полностью функционален, он помнит, кем он был, помнит, какой был год. Был, да, не есть, а был. Но при этом он, вот вы зашли в комнату, с ним поздоровались, поговорили, он там вам мило поулыбался, представился, у вас состоялся какой-то диалог, вы вышли за дверь, через минуту вернулись, а он вас не помнит. Потому что не может формировать новых воспоминаний вообще. Есть много очень интересных случаев, их можно легко найти, там на Википедии куча описаний, им очень известных пациентов. Это что касается амнезии, я опущу, наверное, несколько еще видов Давайте перейдем к качеству, потому что это очень интересно Качественные нарушения — это не про амнезию, да? это не про количество Это именно про, как сказать, про качество Псевдореминесценция — очень красивое слово Это когда вы вспоминаете события, которые были с вами Вот наши вас спрашивают, что вы делали вчера? А ты вместо того, чтобы рассказать, что ты делал вчера, рассказываешь, что ты делал э, в 1982 году. То есть, ты как бы помнишь, что с тобой было, но путаешь местами это все. Да? Э, это одно состояние, которое при различных психических заболеваниях возникает. То есть вы как бы можете вспоминать, ну, что-то как-то ну, неправильно. Э, другого дело конфабуляция. Тоже очень красивое слово. Здесь вообще все слова очень красивые. Психологи умеют э, очень красивые вещи называть конфабуляции э, психиатра даже не к психологам относятся конфабуляции это когда вы ну, даже не паритесь на тему того чтобы вспоминать что было именно с вами э, и вообще что было вы вспоминаете ну, что угодно вы придумываете в принципе то есть э, такой пациент вам расскажет что он вчера летал на марс сражаться с галактическими пришельцами э, шашкой верхом на космическом коне э, и он абсолютно убежден что так и было или он вам расскажет, что... А вы знаете, что, почему вот там на луну не не летаю? Да? Потому что вот я там когда был астронавтом, я видел базу инопланетян. Ну что-нибудь в этом духе. То есть сочинит любой абсолютный бред, выдаст его за реальное воспоминание и вас попытается в этом убедить. Криптомнезия — это тот случай, когда лучше не давать человеку в руки фэнтези. Спрятать от него подальше телевизор и радио, и вообще что угодно. Потому что он заполняет пробелы в воспоминаниях, тем, что попадается под руку. То есть он уже не в состоянии сочинить. Он просто берет то, что случилось с другими людьми, и приписывает себе. То есть он там прочитал хоббита и говорит: ну, я вчера, ну, где я был? Ходил, недалеко. В мордор кольцо на ну, ужас. Увлеченно вам расскажет, как будто все произошло с ним. Но на самом деле нет. И последняя очень интересная вещь это эхомнезия, это когда вы вспоминаете. Даже не то, что вы вспоминаете, а когда вы воспринимаете одно событие как повторяющееся многократно, вот подряд, много-много раз. Сложно себе представить, это часто случается при различных интоксикациях очень интересными веществами. То есть, когда человеку кажется, что одно и то же событие, вот оно повторяется повторяется, повторяется, повторяется вновь и вновь. Не-не, не дежавю, нет, это вот... Ну, представьте, что я вот эту лекцию вам рассказываю уже 14 раз подряд, и вы каждый раз вот это слушаете и да, ужас. Ну и, подводя какой-то итог, хочу закончить такой метафорой. Я не думаю, что она имеет отношение к действительности, но просто она очень красивая и дает пищу для размышлений. Изучая мозг, нейробиологи, знаете, они оказываются в такой ситуации, в какой оказываются физики, когда они пытаются разобраться, а где в радио музыка. То есть вот они разобрали радио на, на запчасти, вот там динамик, вот там схема, вот там еще что-то. А музыка-то где? А в радио музыки нет как бы не поспоришь. А, то же самое с мозгом, да. Вот, а на самом деле, вот мысли, в принципе, вот как, если можно их как-то определить, да, как мысли, воспоминания, на самом деле они в мозге находятся, или это что-то, а, как сказать, как свойство всего мозга в целом, да, и отдельные его части этим свойством не обладают. Это, конечно, вопрос. Ну и тем, кому интересно почитать поподробнее, вот есть замечательный список ссылочек, а, или можно подойти ко мне, и я еще посоветую что-нибудь, что почитать. Сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за внимание. А, я думаю, мне кто-нибудь поможет? Микрофон. Вот тут, тут уже есть желающие. Скажите, а, ли на данный момент представление, почему так сны? Вот именно на момент пробуждения, как это все стирается? А, знаете, это на самом деле очень интересная тема, и про нее можно... Долго-долго-долго рассуждать Единственное, что я не разбираюсь, если честно, вот так хорошо в сновидениях там, Почему они так запоминаются, почему нет Но что могу сказать, так то, что мы запоминаем, если вообще запоминаем последний сон, а то и два А вообще их за ночь случается до 10-16, по-разному То есть их вы не помните уже а вот последний, помните, если проснуться в определенную фазу, сна запоминается лучше. Видимо, это как-то связано с тем, как сон вообще функционирует. Да? То есть это, видимо, ну, какая-то активность нейронов, да, которая вот протекает каким-то образом. Потом мы просыпаемся, берет, как сказать, бразды правления уже бодрствующая функция мозга, а не спящая. И она так, ну все, так, вы, значит, эти сигналы, давайте мы их вас подвинем, нам тут вообще-то работать надо. Кофе варите и на работу собираться. То есть... Возможно, в этом все причина, что идет переключение на вот, именно уже активность, да, такую бодрствующую. Но при этом, если вы запишете свой сон, вот пока вы его еще помните, вы потом сможете его воспроизвести. Хороший вопрос, как это работает? Вот пойди разберись, на самом деле. Является ли заедающая музыка случаем Является ли заедающая музыка случаем гипернезии? Ну, я не думаю, потому что гипернезия все-таки это какое-то уже на грани, а то и вообще патологическое состояние, да, просто застревание каких-то мыслей, в том числе музыки. Это просто, видимо, какой-то очень удобный и простой шаблон воспроизведения, который в голове бывает повторяется. Не знаю, ну, не думаю, что это патология, это у всех людей случается, просто нужно к этому спокойно относиться, а если реально беспокоит, то заменить на что-нибудь другое. Есть потрясающие мелодии, которые вытесняют другие мелодии еще эффективнее, и потом застревают там сами. Да давайте один, я не запомню сразу два. Хорошо. Вот есть такие случаи, описанные в истории, даже в фильмах есть, даже в экстависах есть такая серия, что вот человек после какой-то травмы, он начинает и говорить на каком-то неизвестном языке, и начинает воспоминания какие-то воспроизводить, которые были. Но это ладно. Воспоминания он может придумать. Но вот как он может говорить на языке, и правильно говорить, на котором он вообще никогда не говорил, никогда его не придумал. Знаете, первый мой инстинкт, когда вот я слышу про э, людей, которые заговорили на не том языке, сразу вспоминаются всякие различные религиозные истории, да, когда вот человек в э, каком-то религиозном порыве вдруг говорит на другом языке. Это часто случается, да, вот это описано. А, но тут сразу хочется разобраться, а он на самом деле на другом языке говорит? Вы откуда знаете? А, просто я могу сейчас заговорить на какой-то тарабарщине, и если вы, в принципе, не знакомы с какими-то, вы не лингвист. Ну вот. Хочется посмотреть на то, как это подтверждено, кем подтверждено, подтверждено ли на самом деле, потому что если действительно так, то это очень интересный случай, в этом надо разбираться. Я вот с такими случаями, к сожалению, не знаком. Если у вас есть примеры, вы, пожалуйста, мне пришлите, я с удовольствием почитаю. Сейчас я, может, знаете, я себя неловко чувствую, правда, потому что я уже на третий вопрос подряд говорю, я не знаю. Это, это не моя проблема. Да, ну, извините, такая тема, просто на самом деле ну неизвестно. Точно могу сказать, что здесь никакой мистики нет, да, это, по крайней мере, наверное, точно. А помимо DejaVue есть еще куча самых разных view. Это они просто не перекочевали в наш язык из французского, да? Но есть еще Жамию, э, да, еще различные разновидности. Спасибо. То есть, э, то есть помимо того, что вы можете помнить, как будто бы это уже случалось, вы можете помнить, что вы помнили о том, что это как будто бы случалось. Ну, короче, куча разных багов. Но, видимо, это связано с тем, что в процессе работы всех этих механизмов, да, про которые мы тут пытались разговаривать, э, ну, что-то, ну, какой-то баг случается, да, он не особо мешает, от него легко избавиться, поэтому, поэтому он и сохранился, видимо, да, то есть это, видимо, следствие работы этих механизмов, не знаю, как лучше объяснить Может, есть какие-то научные работы по, это, по этой теме, но я сейчас сомневаюсь имеет ли смысл дальше искать эту молекулу и ну, так, если нет то какие другие вообще может быть, материальные структуры нужно искать вот смотрите я очень не хочу сформировать какое-то неправильное представление я еще раз подчеркну что а, на сегодняшний день как бы вот ну, мейнстримом что ли считается что память она на уровне взаимодействия клеток а, то есть а, вот именно то картинка про синапсы которую я показывал это а, именно как сказать, это функциональная вещь, не то чтобы структурная. То есть это то, насколько легко клетки друг с другом взаимодействуют. Вот это как бы есть субстрат памяти. По поводу молекул, их искать, конечно, стоит, просто не нужно на них возлагать все надежды, там, класть все яйца в одну корзину, как говорится, а просто смотреть... Что мы еще не знаем, а мы вообще ничего не знаем, на самом деле, да? То есть совсем чуть-чуть. Что мы еще не знаем и что из этого можно объяснить через разные молекулярные механизмы, про которые нам уже известно. Возможно, какие-то другие молекулярные механизмы найти. То есть поиски, конечно, продолжать стоит, потому что ну, вопрос не разрешен. Но не стоит надеяться на очень легкий и быстрый ответ. Не могли бы вы, свою того, что вы, вы спрашиваете, считаю ли я, что память ⁇ это физический процесс, а не материальный процесс, или что? Я не с понял. Часть это вы про метафору, которую я приводил, да? Это я... Для того, чтобы проиллюстрировать, насколько сложно пытаться разобраться в, таком, казалось бы, в такой, казалось бы, простой вещи, как память. мы да, вот. ну, Все мы знаем, что такое память, мы и пользуемся ежедневно. Чтобы изучать, в принципе, даже особо... Ну, не нужно много оборудования. Да, вот Мы в начале эксперимент какой проводили. Это изучение памяти. Но при этом мы все равно оказываемся в очень невыгодном положении. Потому что эта функция, ну, скорее всего, мозга целиком. Да, вот Именно память как как свойство там, человека, например. И пытаться ее разобрать на какие-то отдельные составляющие просто может привести вот к той ситуации, как с радио. Да? Мы его разберем на части, все поймем, а музыки не увидим. То есть это, это, не, это не то, что я думаю, что там, мысли транслируются или память к нам приходит из каких-то космических лучей или эфира, или еще что-то. Нет, это не об этом. А Вот тут э, да. хотели спросить... О, про тренировку это классный вопрос. На самом деле существует очень много всяких разных техник, и люди, которые занимались исследованием памяти, они предлагали разные техники именно лучшего запоминания. Ну тут все упирается в то, что вам надо запомнить. Если вы хотите запомнить список чего-то, то есть прям четкий алгоритм. Его в сети можно легко найти, вот даже если по ссылкам этим пройти вы про него прочитаете, там просто буквально гайд вот так вот по шагам. Вам нужно запомнить список, там или допустим вы составляете договор какой-то коммерческий, да, в котором очень много всего, но смысла ноль. И вы пытаетесь все это запомнить, и вот следуете этим инструкциям. Они четко прописаны, в эксперименте выверены, помогают лучше запоминать действительно. А если вы ну, в более бытовом смысле, то здесь могу посоветовать мнемонические техники. То есть это такой способ запоминания, когда вы связываете какое-то воспоминание с образом. Так люди, знаете, они запоминают последовательность игральных карт в колоде. Вот просто, очень быстро, да, просто посмотрев колоду, они запоминают последовательность. И не только в одной колоде, а, я не знаю, рекорд какой-то там, 62 колоды, вот так вот, в пачке. Да, он просмотрел и запомнил порядок на все 100. Как раз за, за счет манемоники. То есть он выдумывает в голове истории про эти карты, да, вот как-то между ними выстраивает какие-то отношения, в зависимости от того, как они расположены. То есть эта техника запоминания, ну, по сути, все сводится к тому, чтобы придать, какой-то безликой информации, эмоциональный окрас. То есть вам нужно что-то запомнить, дайте этому эмоцию. Если вам нужно запомнить, э, там, не знаю, где вы оставили свой рюкзак да, или телефон, очень хороший способ — это наклеить на этот рюкзак лицо. Вот почему-то. Потому что лица мы очень хорошо запоминаем. что это важно да, для нас, как и для таких социальных животных. Если вы вот на какую-то вещь лицо наклеите, вы будете ассоциировать эту вещь с этим лицом, и будете лучше знать, куда вы ее кладете, потому что ну, все-таки как будто бы человек. Вот. То есть различные есть вещи, техники, в зависимости от вашей потребности. Я немножко подустал говорить, извините. Вот. Если у кого-то есть еще вопросы, я с удовольствием отвечу уже после окончания. А на этом спасибо еще раз за внимание, было очень приятно. Я еще раз напомню, что мы общество скептиков. Мы так и называемся. У нас есть паблик ВКонтакте, туда можно вступить. Также у нас есть сайт, на него можно заходить читать разные интересные материалы. Помимо лекториев, у нас есть регулярные встречи офлайновые. Также мы выпускаем аудиоподкасты, публикуем лекции, различные вещи на YouTube-канале. Вот там вы сможете в записи посмотреть, если что-то пропустили. Также еще раз хочу сказать спасибо научно-популярному проекту Зануда, благодаря которому это все стало возможным. И еще раз сказать. Вам большое спасибо за то, что пришли и за то, что поддерживаете нас своими пожертвованиями, которые можно сделать в нашу замечательную коробочку для пожертвований, ну, либо онлайн это тоже возможно. Все, спасибо еще раз за то, что были с нами.